всем привет сегодняшний обзор эпипремным пенатом вариегатный если увидите такое растение в продаже обязательно приобретайте почему он очень востребованный в этом году стал популярным его разбирают как пирожки его очень любят за то что он быстро растет и у него очень красивые листья Крупные и резные, с варом красивым. Причем вар как белый, так и желтый на листьях. Данный пример это подросший черенок. Приобретала я его месяц назад и этот листик был сантиметра 3. Сейчас он уже вырос, 5 сантиметров стал. Этот листик 7 сантиметров. А этот новенький одиннадцать с половиной. И это еще не предел. Это маленький еще череночек. Он разрастется быстро. И в дальнейшем пойдут большие красивые резные листья. Это лиана. Растет веткой. Показываю вам сбоку. Его очень удобно черенковать. Он дает быстро корни. Сам быстро растет. Повторяюсь. И вар не теряет. Даже если у вас веточка будет зеленая, то из нее может появиться белая веточка. Что вам еще хочу показать? Смотрите, вот это белая, это точка роста, это будет новая ветка. Это не корешочек, а именно новая веточка пошла в рост. Даже можно отрезать в этом месте, вот здесь, Потому что здесь корешочек есть. Видно, видно же вам, да, вот этот. Вот здесь отрезать. Можно посадить уже сразу в землю. И здесь как раз пойдет в рост вот эта ветка очень быстро. И получится уже два растения. А можно и оставить так. Пусть растет, а потом его уже можно и черенковать. Это для тех, кто хочет разделить растения или просто узнать, как оно размножается дальше. Варигатность стабильная, как я вам говорила. У него видите, какая белая полоса идет по стеблю. Здесь все в полосочках. И, тем не менее, какой-то листик вот темный получился, да, вот этот. Хотя он тоже такой достаточно беленький, полосатенький. За варигатность не беспокойтесь, обязательно они будут красивыми листики. Про варигатность еще хочу вам показать. Вот смотрите, черенок. Ствол почти зеленый. Здесь маленькая светлая полосочка. И из этого стебелька, то есть ствола, вышел вот такой лист. Здесь белого мало, но он есть благодаря вот этой полосочке. И смотрите, какая вышла ветка светлая. И какие пошли светлые листики. Вот один листик. Еще один. И будет раскрываться тоже очень красивый лист. Это вот что касается вариегатности еще раз повторюсь даже если у вас будет зеленый ствол то обязательно появится что-то светлое что любит эпипремным пенатом варигатный он любит умеренный полив достаточно яркое освещение. Хотя и на окнах, которые выходят на северную сторону, он чувствует себя тоже прекрасно. Ему света хватает и ему не нужен дополнительный свет, то есть его не обязательно подсвечивать лампами. Он прекрасно перенес жару, он даже в эту жару и вырос, стал большим четыре раза больше. Сейчас стало прохладно и тоже он себя чувствует прекрасно, поэтому с уверенностью могу сказать, что это растение неприхотливое. Тем более, что этот эпипремум у меня не единственный, у меня несколько сортов и за всех могу ответить, что они чувствуют себя хорошо в любых условиях и считаются неприхотливыми растениями. А сейчас мы его рассмотрим поближе каждый листочек. Это новые листочки. Они еще светло-зеленые. В дальнейшем они потемнеют, но вар не исчезнет. Это верхние листочки новые еще раз повторяюсь. А этот листочек, как интересно, смотрите, он еще. Не раскрылся, не отсоединился от предыдущего листика. А здесь уже новые листья пошли в рост. Очень интересное растение. Еще раз всем советую его приобретать, если увидите в продаже. А на этом все. Жду вас в следующем обзоре. Пока!